Всем привет, друзья. Мы сегодня приехали а, к стоматологу. Что с ну, сейчас поедем, поедем. Динаре, поедем, Динаре. Губки давай, наши губки надуем, так мы. У Динарки зуб заболел. Я Андрея привела вместе. Я говорю, иди лучше, говорит, с больницы выходи. Спать хотим, да, спать будем. Спать будем? Поехали. Песенки петь. Пойдем. Пойдем Динару подождем. Пойдем Динару подождем. А то я говорю, я боюсь. Я очень боюсь. Тем более, зуб. Она все жалуется на зуб. Сейчас говорят, дожди пойдут. Я говорю, давай сегодня сходим. Мучатся тоже ей, бедняжки. Я вот переживаю, как выдернуть ей. Потому что мы с Давидом как-то приходили так. Он у меня смыхи сделал, короче. Смотался. Я за ним мы ушли с кресла прям встал и убежал стоматолог <смех> сказал ополаскивайте теперь ничего не сделаешь да? Дарин, спать будем Спи. все завели в, вот. в кабинет нёргать зубик вот сейчас посадили андрей на руках держит так пойдем мне выдергивает надо говорить надо знаешь тюркать надо да господи бедняжка. кольчик поставили сейчас выдергивать короче мы пошли а откуда здесь чайки-то у нас у нас моря то нету одна летает море заблудилась а что ли, бедная? рыбы-то. <смех> Вон она летает. А в том году это. О, о, лети сюда, лети, лети, лети. Ой, ты хорошая красавица наша. И все по одному летают. Журавль в том году вот здесь был. Ладно. Ну что, Динара, теперь расскажи. Теперь зубик у тебя выдернули. Ничего нормально. Не болит теперь? А то у него там зубки дальше пошли болеть, да? А теперь все? Что сделал? Я ей показал зуб. Ты показал, да? Да. Помнишь нет? Она испугалась. Ну да, больше ты кричала, не плакала. Да? Только кот не попричала на Ну зато теперь хоть зубик не будет болеть. А что это? Это? какая-то. Это все. Не знаю. Выши, крык. У меня нечего вытянута, но кофту кувь. Кофтой? Ладно, подтираем. только -то, только. -то. А, ну ладно. Что такая зелья? Ага. Ну, слава богу, хочется. Больной зуб выдернуть, да? Сейчас идем домой, кушать будем. Так, человек ничего у него говорит. Может, ворушка заговорила. Ну, ворушка наша заговорила. Говорушка наша заговорила, говорю. Да, говоришь. Да, теперь все. Теперь не будет каждый вечер плакать, это болеть говорит, говорит. Ага. А. а этот нет, потому что. А этот нет, потому что отдавала на тот зубик. Теперь не болит тот. Нет? Этот не позитует. Конечно, он и не болел у тебя Просто казался. А что сейчас Что у меня вытянутый суп я Это приз зрительских симпатий За то, что у нас она растерпела боль такую Да? Да, и пицца Да, я и пицца Уважаемые жители поселка шесть, Кужинер, шесть ага. транспаранты для акции, 350 рублей штука, 35 штук, 320, 9 мая мы принимаем фотографии, а, они делают транс транспаранты, ага. 25 апреля, все, 4 дня осталось. А, ты что, не поделись со Саминой, что ли? Покажешь? Ладно. делиться надо их. сейчас нет, Аминой Нет. Она, Она уже сейчас спать будет, наверное, в обед. Спать? Удем. Сейчас с Аминой соберем. На, да, пойдем. Что, уж соскучилась без нее, что ли? Спасибо. Да? да? Безоминка скучилась? Находил я и супку. А? привет. Все бегаешь. Стрелок ворошился. Да. Может. Ай, вот там. Это все пока. Ну что, вот наступил у нас вечер. Мы аминку взяли. Да. Вот Завид пришел. Всем с вами у нас сейчас пришли в хлебушок, да, Амина? Амина сейчас кормить будем. Ну, как видите, уже обдуло здесь. И сейчас обещают дожди да, и.. Так, постой здесь с ней. Мама. Ладно, колпак нормально один. Колпак. А? Кто сучал, Не знаю, не Амина. Нет. А кто? Дядя. Дядя? Да. Страшный дядя. Ну что, хулиганье? Сейчас надо будет подарить. Всем привет. Смотрите, что моя хулиганка. Все по шкафам у меня повытаскивала. Я уже все переложила. Сухие грибы, фасоль. Фасоль, говорю, этот как его... Для выпечки. Фольга и всякое такое, да? Все повытаскивала. А я э, варю суп сегодня. Суп, борщ. Борщец. Картошки много положила. Что-то начистила это. Думаю, большая кастрюля надо начистить. Вот мой боршеец. Круглую кинула. Мясо очень хорошо проваренное. Почти как тушенка. Мягкая-мягкая. Ну вот. Мы любим борщ. Мы любим капусту. Так, пусть еще поварится минут 5. Все. А, сейчас я сделала майонез. Вот он у меня получился какой и мы будем кушать со свежим майонезиком наш борщец со свежим майонезиком для пота. Ван, за все разбирать ничего. Тряпочку надо, что да? тряпочку надо. нет. Да, Нету. Да, да, да. Зачем, Динара, нам надо на праздник успеть. Мне ну, вот сегодня как хорошо на празднике. Друзья, мы походили с Динарой по больницам, все проверились. Динар, слава тебе, Господи, все хорошо, еще да? Еще у с тела, да, вот да, кровь взяли с вены, да? Я еще, я еще, я еще утром уда, терпела, я вообще не плакала. Она вообще не плакала, молодец, терпела, говорит. Короче, вот у них сейчас выступление... Сейчас а, пока в одном садике ближе к обеду в наш садик приедет, я заплатила. И говорю, давай иди, она. А ты что говоришь? Пойдешь на выступление? Зачем? А хочу. На улице хорошо выступают, они смеются, радуются. А то нас платит. Вот эти укор сделают. Я же кисал. <смех> Сёша, вот. Котич. Мама сегодня тебя завести хотела, да, к зубному? А? А, к зубной хотела тебя завести, да, мама? <смех> ты испугалась? <смех> мама, ты куда, говорит? А мама ее покатила. Пойдем домой. Покажи. Домой. Покажи. Давай. какую Вот в этой школе, вот в этой я училась. Пошли, если какую, я буду класить. Красить будешь? Да. Пошли. Все, так. -то. Только не сейчас, то мы сейчас, пока сетку идем и покушаем, мы будем красить с мамой. Да? Да, видишь себе, конечно, да. Я люблю. Вот, видно, меня, спать? Шипает, шипает, шипает. Наша говорушка. Ей только дай поговорить. И начинает толдычить. Она, видимо, в садике не надо говориться. и дома только ее и слышно разговоры ее. Пошли, давать, кулем. Пошли в садик на праздник. Надо на праздник, там хорошо. Я хочу тут да, Новый год. <клес> Снег растал, какой тебе Новый на год? хочу. Пошли, давай. Их хочу.